Так, всем привет, с вами Данил Яценко и Ваня Быков. Поздоровайся, Вань. Доброго времени суток. Сегодня мы решили записать боёчек на ставке 2 x 2 Давно вообще не было боёв у меня, но вот сейчас вот я решил записать. Ты всегда будешь вызывать, ты все таки сейчас тускер. Все, обновляю страничку, короче, и мы начинаем записывать этот бой легендарный. Дай бог, чтобы легендарный был. Тупо идём в топ, не тупим, как говорится. Сегодня, кстати, набили 89. Я не знаю, подбор будет, не будет. Как считаешь? На всю волю Божья, не знаю. Ну, сейчас не пятница, сейчас каникулы у всех школьников. Я смотрю, дают по 5к стабильно каждый день, даже в будние дни. Ну, мы подождем, под, подождем, что мы торопимся. Команду, все-таки, надеюсь, не зря, блядь, сделал. Я надеюсь, поиграем нормально. Я, блин, очень надеюсь, что хоть кого-то дадут. Потому что бывает так, что по часу сдать приходится. Ну, там рачки, я смотрю, нет затротов. Рачки все. Слушай, а ты не знаешь, что эта фигня помогает или нет? Или типа это миф? Если постоянно отменять, типа, вызывать по-новую, отменять, вызывать по-новую, типа. Помогает. На... Иногда помогает. На первый... Надо стать минут 10, короче, где-то минут 10 подождешь и резко отме... отменишь, и перевызовешь. Иногда такое бывает иногда. Иногда придется тебя вызывать, а не мне. Это уже рубинки попались какие-то, а Никита Васильчук. <сёк> Никита Васильчук, ой, я знаю его, бля, это старый игрок. Ну, надо выигрывать, короче. Надо выиграть. Никита Всичук, я помню, блядь, он с моим братом играл. Сейчас, короче, блин, надо очень аккуратно сыграть. Я туда перса отдал на первом ходу. Сейчас. И я отдал. Так, он затравил. Так, защита от яда у тебя есть на там, на пришельце. Поэтому лучше... Защита да, от яда 30%. Так, И, вот. да, сесть, я, нормально. Так, тут зазем сразу дом. антиутоп есть. Вот так стану. Потом знаешь, вот где я стою в барике, поставишь, где где я мой перс вот этот громант, потому что там может может вынести как-то. Угу. Mm -hmm. Денис, короче, да? да, вот там где зазем там вот там. Аптечку mm. возьмешь Менку аптечку на ну, вот, на присел там аптечка выпала вис слева я понял они не взяли ее можно взять аптечку за земку кинуть нет у меня стоит же моя она пропадет же А, ты кинул ее да я просто не вижу да да Куда да ты... Все, окей, тогда не надо кидать я понял да. так Менка да Может, Заюза, эсминка. Ап аптечку, барики, аптечку. Ранец, ранец. Время. И блок. Дальше что делать? Блок. Просто блок. Да, но ну барики кинь сначала, где помнишь, я говорил. Блок куда? Куда-нибудь. Наверх. Вон где. Ну, хуй с ним так. Ну, на хороших да. Вот. Хороший. Обычный ход такой, блядь. Ну, типа, главное, не затупили. Ну да, тут главное, не затупить, да. Он сейчас будет юзать, Он ходит да. Я ему А мы блоки. А блоки блоки. Блядь, блок. 29-й лел, за этого блоку у меня хуйня. Ай-яй-яй-яй. 29-й лел, сука. Так, ну у меня нету этих антидотов. Ой. Ну. Чтоб снять э, токсин. Это он что делает? Он хочет сломать блок, но он не может, не знает как. Блок блок. он сломал землю. Зазем сломал. хорошо. это я барик кинул нормально. Так. Бля, Данил что? Ли? А, да, да, а, Данил. Он ходить. там не будет топить, все равно. У тебя сейчас ходит пришелец. Угу. А, нет, не пришелец, робот ходит. Нет, я сразу... же сменку да. Смен ты сейчас. А, сменка. Да, я сейчас пришелец. Все прав, ты прав, ты прав, ты прав, да. И тебе надо на парабо поуказывать, наверное. На зеленого, да? Не знаю, пока что делать. Может, ковус снова зомб зомбику? Да, зомбику ковус снова. Вот этот, который Таксим сжал. Зеленый. А мне что будет топить, что ли? А не, не будет. Прыжок. Да, охранник, мне Денису поставь. Ну бой просто охранник. Да. Да, да, да. да. Давай. И на него встань туда к нему, прыгни ну. Не понял. Ну пока чисто на кулах будем. Это, это да. Просто я не хочу с тобой рисковать, ну то что, ну ты понял. И я могу на вынос, я могу вынос тоже поиграть, но опять же там, да. Это, это риск, это потом в ответку вынесут от тебя. Это риск, надо очень аккуратно играть с ними. Я минус 2, кстати, дал, блядь, на днях. Попался мне Христина, Христина, знаешь? Да. Вот я, полрубинка, я минус 2 дал пол. За Она заступила. Так, у меня фон сейчас фон ходит Денис, Денис, Денис сейчас ходит. Да. Вот. Yeah. Пора бы смысла нет убить на хп, потому что он регенщик жесткий. Я думаю, их пора бы не трогать вообще. Я Или, как считаешь? Или Я как, как считаешь? Я не знаю. О, Я О, могу, могу, мог... вына... могу вынос дать, попробовать. Пора вы можно вынос. Сейчас вынос дам. Блин м <ганщики> внизу. План, нормально откачал, да. Хорош. Повезло, Молодец. сопля чтоб нибудь я, я думал сопля топит. Тупо батя нахуй. Тупо. Он сейчас не ходит, кстати. Давай забьем э, зеленого, забьем, чтобы нас остался у него. У тебя сейчас снова... Зелёный. Сейчас у тебя ходит снова робот. Возьмешь экстр... эм... экстренный возьмешь на робота. Вот сейчас робот ходит. -гон. Ага, -гон. дальше. Сменку дашь. Экстраны. Уйти оттуда роботом типа, надо куда-то будет мне. Да, лучше куда-то вправо, наверное, да. Э -э куда именно? Ну вот, где ресурс? Вот, да, ну Где вот весь ресурс, внизу чуть ресурса куда -то. А там не вынесут меня ничего, нет? Нет, не, не, не должны. Но он сейчас может просто сейчас сам тебя вынести, вот этот ход он может вынести. Ну, не лучше давай подумаем, куда мне уйти, пока время есть. Давай подумаем нормально. Вот, где там ресурс, где ресурс. Внизу. Просто снизу ресурсов блядь. Ну там у меня носорогами ничего не сделают, нет? Нет, носороги слабые. А! Ты можешь, знаешь, как сделать? С экстренной? И между между вот этих палок, кстати, где ресурс, да? Не-не-не, да. сейчас сменку не давай. А, все, не надо сменку, вообще не надо ничего. Просто Фугу дай ну, э, Никите. Никите, либо Данил, Данил, Данилу Фугу. Данилу, наверное, он, да. Я да, -то только вниз-вниз-вниз. Вот прям не на него, а вниз. Вот прям в центр. И... Где колеса в центр прям Фугу. Я охранника там еще второго, дай. Не-не-не-не, в не, не, не, барике не надо, не скидывай бариками его. Просто фугу под вынос вниз. Барики оставь. Блядь. Он же перелетит. Да не за Просто занитра... подвынос? Него... Просто, просто, просто, просто подвынос, под под да. А куда встать? Якорь? Нет, там остань. Без якоря. Блядь, ладно, Ладно, похуй. Давай, скажешь. Делаем. Не, ну, ну ты мог охранника там дать себе. Ну, ну блять. я не успел просто. У меня, у меня хп много там, блядь. 300, 300. Просто время уже было много. Я думал его попробовать вообще вынести. Типа балку поставить, откинуть его и вынести. Да я бы не смог. Да. Ой, на, но... шар, на, на шару просто бы, если очень. Ну, да, это рискованно было. Ну, минку, минку заморозку, но типа, может быть, да, где-нибудь там, блядь, что-нибудь. У тебя вот времени не хватило, меня... не хватило бы, бы время. Лучше не рисковать. Лучше, да вот это вот именно вот надо уметь стопроцентные ходы делать, я это понял, блять. Так, у меня сейчас ходит, ходит зомбик. Вот сейчас я попробую вынести его. Блин, я думал, что он не будет топить тебя. Ну ладно. Значит, топит тебя, скорее всего. Ну, если он тебя утопит, тогда я утоплю Данила. Ну, может, моста не утопит, кстати. Никиту нет, не утопишь, кстати. Он же не утопит. Блин. Да. да ну да, если бы я класс. знал, просто я не думал, что он додумается. Ой, ладно, тогда, короче, не буду я этого Никиту топить. Денчика. Не знаю, как, короче, как-то, как -то, надеюсь, топлю. Пятолёту, наверное, да? Ну, в принципе, там сто все Ну, ты можешь яко это случай также вынести его? Этого, да? Меленчука. Да. Там охраны нет, ничего. Mm -mm. Ну, окей, попробуем. Да, 280 хп, блять как-то, сука, хуйня. Блядь, Никитоса бы вынести как-нибудь, сука, может быть. Ну, там ты стоишь, блядь. Смотря, что он сделает сейчас. Ну, давай посмотрим, да. Сейчас же он уходит, да, Никита? Сейчас же Никита ходит, да, а потом этот. Просто мы кого-то убьем, и все легче будет. А вот одного, Шипарса один. Он сейчас будет, скорее всего, тебя вообще убьет. Утопит тебя. Я один останусь, скорее всего. Ну, я один уже затащу как-то, наверное. Хотя не факт, что он тебя утопит. Но с якорем, заборется с якорем, скорее всего. Да. Слушай, там ничего нельзя, какой-нибудь там нельзя отсюда, отсюда, типа, попробовать вынести. Не, рискованно. Mm -hmm. Он, да. он не прикроет этого же блять не вынеси пожалуйста оставься на проект блять да ну на блять просто отсюда снизу сука он тебя не прикрыл а туда внеси вот это вот вот. просто я тут пиксели боюсь Угу. Прижог. Прижог. А теперь не боюсь. А у меня нету. Прижог. Ладно, тогда вот так. Была не была, да? Я не утоплю скорее всего. Не утопил. Прижог. О, трехочковый, нормально. Получается. Это мне блядь, опять, место, или опять ну, блядь, тупо Ну, блять, тупая классика. Тупо бой на канал для твоего канала. Блядь. Ну, конечно, конечно. Потом еще снимем тебе на канал, когда пойдем. Там, там надо как-то мне будет уметь играть уже. Чем может он сдастся вообще? Не, Никита Васильчук он до конца будет блять он с, я помню, с моим братом давно-давно 2x2 не играли, на пареньке, Ничего не пишут в чат. <звук> а так прикольно по Discord играть, да? Я, я, кстати, очень давно не играл ни с кем по, по демке по Discord, очень давно. Вот я не знаю, года три точно не играл ни с кем. У меня, кстати, нету, да? Да, нету. Ебать, еще мерк нагрелся. По Ух, погнали. Так, ну надо блок рушить. Пошел. Пошел. Да, главное под шокер не остаться. Сейчас все умеют шокера. Армаз. Так, пока так. Он сейчас наш второй блок, скорее всего. У него, кстати, нету зомбиков. Это хорошо, что он носорог не сделает себе никого. Кстати, если он убивает моего кого-то одного перса, я себе печать сразу делаю печатью. воскрешаю. Сейчас могу коробку дать на него. Коробку можно дать. Нашел, нашел. Либо атомка на этом, да, на банчате Под водой где-то поставил ему. Да, он поставил атомку. Но да, да, да, там метка стоит под водой, я верю ее. Вот тебе. Под банчат стрим. Так, ну короче, тогда балку надо будет дать. Смотря с какой стороны он поставил конечно, не специально, с другой стороны поставил, чтобы ему не бал. Ну все, изи тут. А, ты, а зачем ты сделал гравиминус с этой коробкой? Что-то я не понял. Ну, чтобы коробку дать, без трата. А, нет, я понял, а, типа, ты без... если ты без громины ее поставил, типа, ты потратил ход бы? Да. А, нихуя себе. Ну, я им... Нет, так ты... она же не наделась на персонажа. Наделась на него, видишь, на Никите коробка сейчас? О, нет. У меня какая-то другая хуйня вообще происходит, у меня, типа, нет, не наделась на него коробка. А что на нем? Просто коробка... Ты просто поставил гравимину, коробку просто, она прыгнула и никого не наделась, блядь. И ты просто дал синий. Вот у меня такой ход. Может, отмена боя сейчас будет, блядь? Блин, это хреново. Отмена боя, наверное, будет сейчас. Походу, отмена боя. Потому что у меня другой ход. Покажи демку. Там вообще такая какая-то хуйня, блядь. Типа, я такой еще удивился, что за бред, типа, доделаешь делаешь. Сейчас. Ну, он сейчас в коробке, в, в коробке сейчас в перс. Нет, да? Нет, перст не в коробке. Робка просто лежит, блядь ты под сиди. Ты видишь, да? Нет, нетмена. А ебать, а как получается коробки пьет, да? У меня сейчас перс в этой. Ахуе, че за бред? Каска, каска на нем. Че за бред? А он на мне спит нас с этим миражом. Реально? Да, дверь, как бы ты уже разные вселенные находишься находить Ебать, реки могти нах отдыхать. Ты видишь демку, блядь. Чекай демку, блядь, на канал нахуй. Сейчас. Ару, блядь. Он просто спецназ. Ару, блядь. Он просто спецназ <серкнул> как нормально. Тебе. Офигеть. Ты видишь, да, это? Да, да, да, да. Ты пиздец. Я не знаю, что делать. Сейчас реально. <серкнул> У меня другая реальность какая-то, я даже не знаю, как подсказать тебе, блядь. Я, короче, даю разрядник. Мне надоели перчатки, убери, барики. Э, вот включи снова демку. Ты просто дал в коробку, типа, разрядник. Теперь обнаружено. Прыжок. Прыжок. Бля, прикинись. Мы в одно время могли с тобой на одном бою снять два разных Бей. боя. Блин. Ну да, да, да. Деть, вообще, я в шоке, я такого не помню, чтобы такое было. А обычно обычно обычно типа отмена боя в таких случаях но сейчас я почему-то нету ой боже да, а, я, я даже не знаю чуть -чуть. что делать блок дам меня просто бесит за землю, его у меня средства нету поэтому я видишь м ну, часто блок дал, да, ты. Okay. Ну все, у него нету ничего региона вообще нет никакого. Он ничего не сможет сделать. Ряжак. Он туп тупо взрал, все уже, выжрал. Или ты меня наебываешь, или он из коробки, типа. Вот, вот, смотри. Блечку, бля, блечку скину. Прыжак. Аха, сечка. Прыжак. как не звезд. Брянь, реально. Всё, он я просто... просто... я этого ждал, когда он убьет его. Чтоб мелкого сделать тебя сейчас печать. Он, у меня... У а меня я, я его сейчас просто утоплю. Не? Только я не знаю, как это сделать. У меня просто у нас демёт воду дал. Ухуеть. У меня верта нет уже. Я случайно утоплю его никак. Не, и рисковать не буду. Ё, а, у меня... Сон сдались они. Свет, да? Да. А у меня просто... У меня... Я понял, какая-то... Это, какая это синхрон какой-то. У меня просто экран, блядь. Всё, ты? Мы... Просто... Я, я третье место, короче. Заебись. Так, короче. Что у них... Я так понимаю... О, начну этого бить. Спецназа нижнего. Mm. Так, у него антиутоп, у него легенда. И демон. Локти. Я не Это... смысла, смысла не вижу желтых трогать, потому что он заюзает все равно на, на ком-то. Может заюзть? Может право синего утопить? Не, сейчас ты просто блок дашь. Ну, вот. А, синий, синий топится. Я не, если бы я знал, я бы утопил его, наверное. Не пробовать балку с охранника снизу, бариками оттолкнуть туда его вправо, и там утопить чем-то. Не, не, не хочу на риск играть. Ну, окей. Как скажешь? А то может сильно отлететь, да. Полететь мимо. Это Я ск... просто. Вот, у тебя же есть ан антидоты, да? да? Да, да, Вот, наверху. Дашь моему зомби куда, сверх Я понял. И блок. И вправо встань, та барики кинься, вправо. Чуть, ну, туда уйди вправо. Ну, ты понял. Сверх, сверху вправо, и барики там, да. Вот. Тут, тут, тут в щели прям можно. Я понял тебя. И блок куда-нибудь вправо тоже, да? Да, туда. Ну окей, пойдет. Ну, он его не сломать, кстати, даже. Он просто может на барике, я боюсь, сломать. Это, короче, кто сейчас ходит? Зомбик ходил, да? Да, ну все, я его не вынесу. Нам я... соперники попроще соперники. Не, ну я могу 4 минута, там, но это ре... тоже не хочу рисковать. Да, сена лучше не тратить они могут пригодиться в конце минут. Mm -hmm. mm -hmm. вот. а, тут останусь. Но я с Юзом всегда играю. Я не могу без играть, не, не умею без, не хочу. Юз ну, уметь тоже. Да. Я не знаю, что делать, кстати, вот реально не знаю. Затравить, там и не знаю, типа. Не, или там не... или типа или просто там, блять, замедлить или там, блять, ну да и так, панельно а, тоже пойдет пойдет, пойдет. ну может подвинуть поставить, что ли, синюю, там, не знаю, фугаски, или жопу, а, О, а, разратник, а, да, разорядник, да, просто... да, да. что ли разник поставить? Да, что это пришли? Я тебя понял, да, пришельцем разглядывает. А, ты тык ты не тому кинул, блять, паразитов. Ой-ой-ой, сейчас если будешь блядь. Затупит, затупит, не затупит. Хоро. Он пост верт, да? У тебя тот, да? У да, тебя да. на разной реальности. У тебя тоже, да? Да, вверх, верт. Он вход посел. У нас одна реальность, короче, нормально. Знаешь, как разрядник дай? А двоих задело. Вот видишь, да. где ну, уголок прямо карты. Можешь да. тебе балку дать этому, да? Не-не, он не вынесет не будет. Разрядник Есть. просто. Просто прямо разрядник, но ну, чуть-чуть выше. Где, видишь, карта выше, чуть вот туда. В багорок в вот этот. Разрядник, да. Чуть выше, выше. Не, не... Выше, выше, выше, выше, выше, наверх. Ну? Выше, ну, где выше, ну... Прям вверх. Блядь, короче, я просто в разрядник дам, чтобы в купе Не, ну ты барик мой сломал, видишь? А так бы ты и, ну, то, и того... Да, за... я, я, боялся, я боялся, просто, если я выше дам, перчатка не уйдет. Не, услабо. Там такое, что перчатка не уходит, блядь. Да не, я не думаю, что он вынесет. Ну, не знаю. Надо было все таки да, реально балку. Я, я, не, я, в... просто, я просто не верил, не верю. Там у ворота, там спецназ, я не верю. Ну, а что тут не вынесет? Если, смотри, если он нормально толкнут бариками, повезет ему. Такое... Если просто повезет, то вынесет. Я Почему? говорил, я не верил просто. Ну, хорошо, блядь, идеально. подвинулся, а заебись. Что ты его сам вынесешь, я другого буду топить. Но он может прикрыть просто его. Могу вот пускай кроет, он все равно не ходит. Прыжок. Прыжок атаку. Прыжок, прыжок, да, надо все Болев, я порог. не знаю даже. Э... Ну да, фугу Не, вот так там зайдем, все равно не, не должен топить никак ну да нет я что сделал хороший ход хороший ходил Угу. Не получается, да, разминировать, братишка? Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну все, ты его случал только что, да, Александр? А, может, Громена охранника, да? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ой-ой! Ну-ка, сверта. Сверта. Ой-ой-ой. Или луч, просто луч. Вот вниз встань в щель, в щель, из щели. Из луч, Из щели. Он у тебя в углу. ой ой Только отпусти вовремя. ой ой Изи. Просто изи. Он тут взялся вообще аж, офигел. И что, реально хочет вынести? <смех> Ложка не улучшенная, смотри. Для yeah, парень тупо. Респект, парень, на выносы Никак Мы хупашки телебаны. Все, победа, да? Да. Yeah. Сколько дало? Блин, ой ой как идет игра хорошо. ой ой Первое место я... А ты Мне надо первое место. Дай, дай мне первое место. А, я не место... Знаю, Тут не сниму трейд, походу мы не сможем с тобой. Но я могу со снова пойти? Сейчас могу со снова пойти. Просто, знаешь, как попробуем. Если будет так, что мы первое и второе место, то... то... Ты, например, просто с другой страницы зайдешь и мы выиграем просто, чтобы да, давай, просто... я с другой страницы зайду сейчас реально. Так, ну собрались, собрались. Так, ну тут, тут такие соперники среднестатистические попались. Окей, okay. попались у нас в и какой-то еще чел. К сожалению, просто с тобой мы слили. Мы вообще-то выиграли, потому что бой. Нет, мы сли, помнишь, он за эти палец? По заплошке. Торопов. Под, ну, а, им? Да? да. Им или надо выиграть. Так, вот, смотри, такие дадим. И газ даю. Чтобы он не спас его. А то, а то бывает она спасает, барик и на доске спасают барики краса. Убирают. Нормально. Ну все, пускай пока под газом будет. Получается. Мне что делать тогда сразу? Я что-то как-то не мог придумать. А, у робот. Антидот мне. Прыжа. блок, наверное, дашь. Знаешь, какой блок, дашь противный какой-нибудь. Пал ты закрыть Павла или не надо? Павла, кого? Ну, закрой грейбалкой, по-моему, который трает, ой, который в газу. Ну, если не сложно. Да, закрой. Да, закрой. И барик поставь, чтобы он не выбрался. Я понял. А мне можно тебе год не давать. Ну, это мало снимают. Ну, если, если хочешь, дай. А если время не жалко. Да, главный блок, дать. И тут барик, чтобы он вообще не вышел, барик. Вот, давай в Бл Владимир блок, прям в Владимира И на барике прыгни на его Вот, отлично Четко, да, четко Пока нормально Защиту все убирать надо, чтобы в конце боя не осталось ничего да чтобы ничего не мешалось, сделать согласен чтобы глаза не мозолило бля. можно тратить экстрен сразу хорошо да, вы мне лакса Заюзать уже это не, не сможет да блок зато я еще могу заюзать. сам притомный балл у них два, два, два крыта было прикинь а первый балл в твоей толке ну, 50 на 50, что с первого раза, типа, дает, спите. Поэтому мне меча шли демона больше, чем Мираж нравится. Так, а мне надо перча давать здесь, потому что оттенок нужно вынести потом. Они уже бомбят. Ха. Ну да. Я вообще вот так делаю. Вот тебе прыжок, прыжок, прыжок. Он блок не сломает. Вообще никак. Я вообще хорошо прикрыл. Команду дальше делать? Мне. Вот Сейчас ходит пришелец пришелец. Да, ходит. Мне можно на хол просто тупо вниз. Просто вниз коллаж. Чисто, да? Ну, смотри, там надо тебе зазем дать будет. А, ты уже зазем. А, ну да, могу зазем и калаш вниз, да? Зазем у меня мой стоит, пропадет то домой, понимаешь? Пальма у него есть защита от холода? Нет, я могу на холд, Павла. Да? Или нет? Да. Подожди, пишет. Да, да, а, просто, а, просто, да хол... просто, просто калаш. Просто калаш, да, я тут так думаю. Здесь... Зазем кидать? Нет, у меня стоит мой, пока. Пускай постоит еще. Все, понял. Давай это просто вниз, да, калаш. Получается. Ну, или вправо, так. или влево. Вниз, может, вниз не давай. Вниз, похоже. Блять, ну я хуй, я боюсь, просто не получится справа или влево. Ну да, ну давай, как, как знаешь. 190 хп водит нормально. Вот ну Но он не забурит. Пока что он не забурит тебя. На следующий ход ну, да. может забурить. Там за земли, где стоит его за земли, Кстати, я почему то повтыкал. Слева. А, сверху. он Ну, он вверху, да. Ну он. а Там охранник мой. И, перч и перчатка он сейчас хочет все убрать ну и сюда это разумно это правильно фуга Блок? Не, -не, не это так он пугает он просто пугает просто запугивает это, это нормально вот сейчас надо о я как все я отборю о заебись. Рыжак. Рыжак. это хорошо это даже очень хорошо. Ну, если достанешь, конечно. Да, достанешь. Ну, плюс еще, наверное, поднимется там. Потом... Нет. Блядь. Я не а остановился. Вот Это плохо. Я думал, остановлюсь. Ну, ок, ок. У нас пока, в принципе, блядь, сидит. Стиху... Ну, ты добьешь его? Э -э Этого. -это -это. Синего типа, да? Ой, этого, блядь, кого я там, я уже потерялся. Там кто стоит, Павел, у меня это кто? Блядь. Короче, сменку дашь? Зеленый получается. Зеленого добьем одного, да, голограммового получается. Знаешь, если ты будешь давать сменку, то балку поставь, где я бурил... Мне просто, ну, наверное, какую-нибудь еще, может быть, заземкинуть, потому что вы заканчиваете... Да, кинь. О, хоть, ебал. Стоп, можешь попробовать вынести? Нет, ты не вынесешь. Не сможешь. Почему? Ну ты добавку поставь, чтобы он отскочил. Э, чтобы он не перелетел. Прижег. Выше кидай. Случа. Идеально. Красава. Я Ну ничего, ничего страшного. я думаю. Прижег. Все равно мы в плюсе. Да он, блядь, может сейчас вынести меня, так не купить, блядь. Блядь, PSA отдал, сука, своего. Хотя бы экстренный блядь. Не, я хотел порт. Но может он не вынесет еще же. Там он немного растерялся, конечно. Там еще охранник твой, сейчас он может затопит. Я растерялся, пиздец. У меня плюс робот еще может заденется. Блядь, нет. Может пикселя застрять. Не, не застряем. Вынеси, Блядь, сука. Это плохо. И блок стоит вражеский. это плохо но остались зеленые короче москви просто блок дам просто свой <связывается> у зеленого у него бариков нету уже короче убиваем этого павла у него мало хп <связывается> смотри там аккуратно вообще Потому что... Нашел. Барик. Прижег. Прижег. Чем он хочет? А, ну, да. Ну, да, пока, пока жил, но я там нормально ебачиться. бля. короче, легче на у него просто взять разницу. Бля, где это сука? Вот убил, да? Да. Ну может я тоже вынести ответку А, блять, кстати, да, я внизу стою, бля, я встал как долбоеб, кстати, тоже. Абрит. Если... А, прик... Ничего воскрешение. Ну да, вот я хотел бы печать типа, но если он даст, это ГГ. Он даст печать, сто процентов, чтобы следить нас. Или нет? Будь хорошим, пожалуйста, давай печать. Послушай меня, пожалуйста, будь послушным. Ой, нормально. Ну, это, типа, самое безобидное, что можно сделать, но все равно. Он демон, он демон. Он демон, вынести его, там... А я вот даю значит. печать. А ты молодец, да, ты правильно делаешь. Так, я не знаю, что делать. Как, как паук не сядет там, да, типа? Ну, если а я прыж, прыж, по да, подруши. Да-да, десятеграмм Чтобы что-то немножко, чтобы ну особо не бегал он там, не пытался ничего делать. О, нормально, все. Пойдет. <свят> угу. Ну то нормально. Бля, завольно да <свят> Что делать, паука? Паука дать? Да, давай паука. У меня есть охранники. Нету. Задьем кину, да? <свят> так. И сюда съебаться. Поле кинуть? Честно говоря, да, пока просто, поле пока подождет. Блять, я что уже кинул. Буду да я уже кинул. Ну я уже съёвку кинул, спасибо. Чтобы выгодами не ёбнори. Не знаю, что делать. Блок новый да. Да... Бля, за демрю... Ну, вот, хотя из паукали слетел уже, хорошо. Так, он демон, да? У меня есть минки. У меня есть душемет. Спрыгивает, сучка. Здесь всех снова. Охранник у тебя есть охранник? Нет, нет, нет. Влечь сек. ну Давай здесь всех дадим съебаться куда? Не знаю, наверху это, по повыше прысками. Чтоб не забурился, якорем. О! Да ебать он уронит, нахуй. Под фугу, под фугу, встань, бровь. Все, заебись. Я не знаю, я не уверен в выносе. Ну минками чисто, минками можно разрушить, а бы тогда. У меня есть экстренный, скажи? Uh, сука, желтый. Экстренный есть? Не вижу, не вижу, не вижу, блядь, где столько у тебя все Есть. Пиздец, это опасно было, блядь. Я реально, я не знаю, что. Ну нормально, в принципе, попробуй, да, на лошади здесь. Ой, блять, шо? Ой, ой слышал. Ой, как жестко. Ой, как не чувствуем, блядь. Кому-то не почувствует. Есть, да? Так, тебе дало победу? Да, дало. Мне постоянно мозги, ебят, победу не дает, типа постоянно переход хода, блядь. Так, ну ты, ты, первое место. Уж не знаю, тебя обгонит да. или не обгонит. Ну, как время, ты еще пока рано, блядь, могут обогнать еще пока.